Вот это для таких, как я, да, то есть это вот, если вы им хотя бы не будете использовать, значит вы просто теряете уйму людей, которые бесплатными способами могут прийти в ваш бизнес и э, к вам в команду и купить ваш продукт. Это ютуб. Это YouTube. Вы можете не показывать себя, вы можете себя не показывать, просто слайды подготавливать, да, то есть какую-то информацию. Можете взаимо... взаимодействовать с другими роликами, то есть да, то есть взять чужие ролики, как-то их немножко переделать, порезать, поставить в другой, в другой вариации. И заливать видео в YouTube. Я бы к этому всему добавил еще заливать видео в социальных сетях, например, ВКонтакте, а в Одноклассниках, например, если это продукты, Facebook, а, а, ну, вот YouTube очень важно. Почему YouTube? Потому что это нейронная сеть, которая продвигает а, ваши видео просто бесконечное количество времени. И если сегодня ваша тема по какой-либо причине может быть неактуальна, через 5 лет этой темой могут заинтересоваться. И это видео начнет вам приносить десятки, то и сотни клиентов и партнеров в ваш бизнес. Это просто архиважно. Да? То есть, потому что э, YouTube сегодня заменяет э, телевидение для многих жителей. Но если что-то надо найти, скорее всего, вы на, на YouTube найдете, чем где-то в другом месте. Да? То есть, потому что видеоинструкция, наглядно, чтобы это было видно показательно, многие просто заходят на YouTube, опять же, чтобы новости те же посмотреть, а не по телевизору. И поэтому, вот ваш продукт, например, да, то есть э, я вам сейчас лайфхак скажу. Вот у вас есть, например, продукт, скажем так, флагман какой-нибудь, да, то есть, я не знаю, коктейль какой-то, либо витамины либо какая-то косметика. И вы выщепляете, вы, вы цепляете самую острую самую глобальную проблему которую а, решает ваш продукт вы идете в яндекс wordstat прям запоминайте яндекс wordstat и вбиваете туда ключевое слово например головные боли морщины либо же антивозрастная косметика либо же там а, какой кальций лучше всего а, хлорофилл омега-3 да то есть и посмотрите если там много запросов если там больше 10 тысяч поисков яндекс показывает востребованность сколько количество запросов было за месяц по тому слову который вы вбиваете если вы видите что там больше 10 а то и сотни тысяч Смело записывайте видео, например, если вот у вас есть а, омега-3 в компании, либо же есть омега -э, кальций, а, а, там хлорофил, коллоидное серебро, селен, йод, ну, разные продукты, например. Если вы видите, что а, люди искали, а, очень много людей искали информацию, какой йод выбрать, либо а, что такое селен и так далее. Либо же вы понимаете, что селен, например, вы видите, что мало искали, но вы понимаете, что селен очень сильно работает с раковыми клетками, и вы можете убить какие, какие там бады, либо же как бороться с раком, ну грубо говоря, да, то есть либо там с опухолью. Если вы видите, что именно это, да, то есть ищут, вы можете подготовить видео. Такую небольшую презентацию а, по вашему продукту и Назвать видео по ключевому слову Как а, продукт, который борется с раковыми клетками да, то есть, И таким образом люди, <coughs> которые ищут решение своих проблем Они натолкнутся, и вы там селен, например Либо же свой продукт э, предоставляете И внизу реферальную ссылочку на свой интернет-магазин Реферальный интернет-магазин от вашей сетевой компании и вот так вот вы можете вести канал. И здесь не обязательно, тут обязательно какая-то системность, желательно. да, То есть если вы прям загорелись и планируете вести YouTube-канал постоянно, и там вырастить его, системность здесь обязательно. Здесь вы можете одно видео в неделю подготавливать, либо одно видео в две недели. Но главное, если вы выбрали одно видео в две недели, значит, каждые две недели у вас должно быть одно видео. Например, по четвергам. У вас должно быть видео выходить в 12.00, да, и YouTube вот это любит, тоже постоянство, но здесь не обязательно по плюс 100-500 видео, да, то есть вы можете одно видео в месяц выпускать, это тоже допускается, одно видео в неделю, но главное, чтобы прослеживалась системность, YouTube это любит, да, то есть и таким образом он будет тоже вам помогать продвигать ваши видео. И поэтому, если вы хотите на бизнес, либо же на продукт, нужно каналы разграничить, то есть все обо всем тоже не получится, вот если вы хотите отдельно через продукт двигаться, YouTube канал на, на продукт. Если вы хотите через бизнес двигаться, заведите бизнес-канал а, отдельно, да, то есть, возможно, вы там будете про личностный рост, про продажи, про MLM, про рекрутинг, про социальные сети рассказывать, да, то есть, ну, такое марк маркетинговое, что-то более продающее. Через продукт, вот если у вас там продукты, криптовалюта, инвестиции, косметика, бады, все что угодно, вы можете оттуда черпать постоянный, постоянный, постоянный приток а, а, видео. Да? То есть понятно, что всему этому надо учиться, но когда это все ручками, да, то есть когда вы ручками начинаете это все делать, у вас появляется в этом интерес, вы хотите в этом все больше и больше разбираться, и вы начнете в этом все больше и больше разбираться. Вот именно для интровертов... Для зашоренных, да, то есть для махровых интровертов, тогда вот YouTube, где вы можете, в принципе, свое лицо не показывать просто одними слайдами, либо вообще брать чужое видео, потому что я много раз, много раз замечал, есть очень крутые видео вот, в одной из моих предыдущих сетевых компаний, она была связана с БАДами, и там очень много лекций проводили врачи, нутрициологи они очень классные темы давали, но из-за того, что они не знали, как... Они просто заливали записи вебинаров себе на канал, и они не продвигались, потому что они не по запросам, которые ищут люди, они просто там... Онлайн-лекция об кальции. Нет, так люди же не ищут онлайн-лекция про кальций. Либо же новый продукт Вселен. Люди не ищут новый продукт силен. Они ищут, как решить какую-то проблему, либо как выбрать что-то, и много-много другое. Да, то есть поэтому... Вы можете брать чужие видео, можете, конечно, у них разрешение заранее попросить. Но если вы понимаете, что никто вам претензию не кинет, потому что YouTube за этим очень жестко следит, если кто-то пожалуется, что вы взяли чужой контент, то это видео вас заблокирует. Но если никто не будет жаловаться, либо вы попросили, можно я буду пользоваться вашим видео, перезалью на свой YouTube-канал, вы не против, Все люди да, пожалуйста. Тогда вам очень важно, вы заметили, что, например, человек там рассказывает какую-то историю, как что-то изменилось, вот вы так и называете, как, например, там решить вопрос с переломами, да, то есть как сделать там, как решить вопрос там, как, как повысить свой гемоглобин, да, то есть люди же так задают, не, не хлорофила не ищут, например, а, например, как, как повысить уровень железа в крови, да, то есть вот обычные запросы, как люди, вот спрашивают, и вот тематически нужно заголовки в описании и там теги можно прописывать да то есть и таким образом youtube канал будет понимать кому его показывать и таким образом вы сможете просто позаимодействовать на огромное количество людей у вас просто вот, ну, делайте вот, ну, будете уделять на youtube то, например потратите ну час в неделю например час в неделю да? то есть, запишите видео пока его там отредактируйте если отредактируете либо там зальете и все вот ну, вы и так целыми часами в социальных сетях, да, то есть каждый день, который толку-то не приносит. Вот, ребят, поэтому, если вам важно, да, то есть если вот вы хотите, чтобы я вас проконсультировал индивидуально под, возможно, вашу сетевую компанию, а, возможно, вы а, хотите найти индивидуальную стратегию, чтобы я а, посмотрел, сделал аудит вашего бизнеса, а, посмотрел, своим взглядом более опытным, да, то есть который я закрывал лидерские ранги в IT-компаниях, в инвестиционных компаниях, в продуктовых компаниях, косметических с бадами компаний. Я работал с маркетингами классическими, матрицами, бинарными, а, ну, наверное, меня не, не удивить, поэтому я, я смогу со стороны посмотреть именно вашу ситуацию и подсказать, каким, потому что под разный маркетинг, Разный маркетинг-план, а, можно подстроить некую свою стратегию для того, что в первый же месяц, например, закрыть лидерские ранги, построить свою первую линию, костяк команды, с которой можно будет работать и запустить какую-то систему дубликации. А, поэтому, если вы хотите, чтобы я индивидуально поработал, например, с вами, да, то есть проконсультировал вас, сейчас есть такая возможность получить от меня бесплатную консультацию, просто напишите а, «хочу консультацию», я вам скину анкету, вы ее заполните, я посмотрю. Ваши ответы, и, в принципе, если я смогу вам что-то подсказать, мы назначим время, созвонимся, я уделю вам полчаса-час времени и порекомендую что-то, какое-то решение для того, чтобы вы быстро сдвинулись с вашей мертвой точки. Поэтому напишите «хочу» консультацию, я с вами потом свяжусь.